там можно найти и посмотреть так ссылочку скачиваем ссылочку берем у меня в чате или я дам в личку если кому-то нужно берем вот этот переходим на сайт Game.ru, переходим на сайт вот так вот он выглядит сайт попадаете это я показываю инструкцию как зарегистрироваться с телефона с телефона на android у меня android стоит переходите на сайт Попадаете, нажимаете на кнопочку. Здесь кнопочка кабельно на э, Google Pay. Нажимаем установить. Так, приложение, приложение скачалось. Так, нажимаем кнопочку продолжить. Э, приложение у вас появится на рабочем столе вашего телефона. То есть можно не только с Google Pay его посмотреть, а также оно появится у вас на самом телефоне, вот в виде черного значка вот такой вот будет типа как черный значок называется спекси то есть вы его найдете легко на своем кошель на своем телефоне итак смотрите нажимаем кнопочку дальше переходим в сам кошелек нажимаем создать кошелек установите пароль и подключите просмотрите секретную фразу обязательно устанавливайте пароль и секретную фразу почему потому что вы потом будете использовать этот кошелек не только для э, заработка да, с, с приложением Spex, но можете им пользоваться. Вот это очень многофункциональный кошелечек. Я сейчас расскажу, почему, почему и зачем он вам нужен. Итак, нажимаем начало. Э, заходим в раздел настройки. Настройки я не буду здесь это показывать. Это тестовый кабинет. Я просто покажу, как это делать. Заходим в раздел безопасность. Устанавливаем пароль. Устанавливаем пароль. Я пароль не буду устанавливать. И копируем секретную фразу. Секретную фразу можете любую. Я этот аккаунт э, просто тестовый, да. Я могу показать секретную фразу. Копируйте обязательно эту секретную фразу. Обязательно скопируйте секретную фразу и, соответственно, э, сейчас выйдем сюда. Э, нажимаете Готово. То есть вы установили секретную фразу и э, и пароль, да. У вас не должно здесь подсвечиваться ничего красным. То есть я не установил пароль. Все, нажимаете готово. То есть у вас по безопасности установлен э, пароль и установлена э, ваша сид фраза. Обязательно ее сохранить. Дальше, что мы делаем? Здесь в настройках вы можете посмотреть какие фиатные валюты. Вот именно по кошельку, да. Э, здесь все, вся информация есть. Можно сбросить кошелек и так далее. Э, можно законектиться, вот QR кодом законектиться, да. Смотрите, что здесь подразумевает в этом кошельке. То есть здесь можно просмотреть и будет пополнять и выводить деньги с различных криптовалют. Также здесь будет раздел NFT, транзакции. Ну, вот он похож на кошелек Metamask. То есть, в дальнейшем мы можем использовать его как кошелек Metamask. Также, смотрите, здесь есть функция мост. Мосты, что это подразумевает? То есть мосты нужны для перегонки, например, сети эфир, вот сеть эфир, сеть BNB. То есть в сеть Binance Smart Chain, ну, например, BNB-шки, да? То есть вот мосты нужны для этого. Это очень удобная функция этому, в этом кошелёчке. Но мы сегодня не про это. Итак, переходим непосредственно к самой игре. Нажимаем кнопочку Spexy. Нажимаем активная сеть. И сейчас мы будем э, прописывать да, э, наши все информации. Далее, далее, далее. Начать. Смотрите, здесь вверху вы прописываете свой никнейм, который вы хотите. Например, Федор, да? Ну, Фёдор не даст, может, Фёгор напишем. Один. Пригласительный код, смотрите, пригласительный код э, я даю вам свой, называется Катерин. Катрин. Катрин. Все, видите, смотрите, подсвечивается зеленым. Тегер один, Фёгор один и Катрин. Все, нажимаем кнопочку Далее. И, друзья, мы попадаем. Сейчас э, мы попадаем э, в сам, само приложение SPEX. Выбираете аватар, ну выберем самый первый. Нажимаем кнопочку подтвердить. Э, смотрите, здесь очень важное значение. Нужно разрешить приложению а 4 доступ к данному месту. Почему? Потому что не будет считать шаги у вас. Обязательно это э, нажимаем э, при использовании приложения. Вот так вот выглядит личный кабинет э, приложения SPEX. Что здесь сразу пробегусь да, по данным. Если вы хотите тестировать робота и будете это сейчас, пока майнер запустится в начале мая, что мы сейчас делаем? Мы нажимаем кнопочку зеленую и вот такое менюшка подплывает. То есть мы должны пройти полтора километра. Как только мы проходим полтора километра, соответственно, выскакивает тест. Там надо пройти там ну 3 плюс 2, образно говоря. Нажимаете ответить, все, и вам засчитывается экспишки то есть тем самым вы прокачиваете своего робота вот этого до да, который вы получили бесплатно на данный момент бесплатного робота вы получили то есть ну вот я сейчас не буду ходить да соответственно надо выйти да, выходим опять заходим в спексе если вы уже повторно заходите соответственно не надо никакой информации то давать вы уже автоматически зарегистрировались по моей структуре в моей мета команде что здесь интересного смотрите для тех людей, которые хотят приглашать, переходим в меню, вот три кнопочки здесь. Здесь вы можете посмотреть профиль, сколько вы прошли, здесь можете поменять имя, биографию добавить, здесь сколько роботового владений, сколько пройдено метров и так далее. Что еще в этой менюшке есть, что нам интересно? Мета-команда, заходим в мета-команду. Здесь мы сможем взять ваш пригласительный код. То есть вы даете, я вам Катрин дал, а вы можете давать вот этот код, который вот копируете. Видите кнопочку, Все копировать. Таким образом вы копируете, отдаете человеку, он скачивает по той же аналогии, как и вы, и у вас будет доступно 5 линий. На данный момент открыта только первая линия, но будет доступно 5 линий, если вы купите роботов, да, которые по каждой линии открываются, это прокупка каждого робота. Роботов всего 5. По данному в данном, пока На данном этапе 5 роботов стоимостью 10 долларов, 10 долларов, 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов и 100 тысяч долларов. 5 роботов доступны будут продажи в мае Майлете. Все копируете, приглашаете и у вас здесь будет выстраиваться первая линия. Вот вы всю информацию можете посмотреть по первой линии. Так как у меня тестовый кабинет у меня нету Здесь при покупке второго робота у вас разблокируется вторая линия, третья, четвертая и пятая. По процентам, я скажу так, где-то вот с 5%, то есть с 5 уровней мы будем забирать до 17% от всего оборота вашей структуры. Это очень интересно, очень жирно, так сказать, по партнерке. Здесь очень интересная партнерка. Плюс можно зарабатывать не только на пассиве, да, покупая роботов, но и приглашая людей в данную, данное приложение. Также здесь будет доступно, смотрите, если у вас нет средств вообще, но вы хотите поучаствовать и, э, то есть, поучаствовать и заработать в приложении, вы тоже его скачиваете, заходите в раздел аренда, и вот вы можете взять в аренду, если у вас есть роботы прокупленные, вы можете его сдать будете, да, то есть сдать, и человек будет за вас делать те движения, которые нужны для того, чтобы ну вот, полтора километра пройти, там еще квесты будут и так далее. То есть вы можете сдать в аренду и это не выполнять. То есть человек будет за вас выполнять работу за определенный процент, да, какой вы оговорите. То есть... Здесь оно показывает, что нужно купить робота. Но это пока все в тест как бы все разблокируется, все будет доступно, в, когда выйдет майна. Также вы смотрите, можете взять в аренду. Если у вас вообще нет средств, нету средств, а вы хотите, по, все равно скачиваете это приложение, заходите в раздел Аренду и выбираете здесь, люди будут сдавать своих роботов. Что это подразумевает? То есть, например, вы здесь можете, да, кстати, прочитать всю, всю информацию, взять в аренду. Вот видите, можно взять в аренду под 25% минимальный коэффициент, например, человек предлагает. То есть вы ходите, вы получаете, ну, выполняете квесты, ходите полтора километра, и человек получает там свой процент, и за вычетом вашего процента, ваш процент сразу попадает вам на кошелек. То есть это очень важно, что без вложений, без вложений можно зарабатывать в данном приложении. Так, как сдавать в аренду, если у вас есть роботы платные, да, которые вы купили, так и... В дальнейшем будет открыт маркетплейс, ну, когда выйдет в Здесь можно будет купить данных роботов, вот они пять 5 штук, плюс еще мистер боксы, но ну, по, по мистер боксам пока не надо вам информация эта, что когда выйдет майнест, вы нажимаете купить вот за 10 долларов, все, и нажимаете оплатить. XP у вас появятся тогда, когда вы заведете свои средства на кошелек, вот предыдущий, да, купите там XP и уже они у вас автоматически здесь отобразятся. То есть 1, 1 XP 10 долларов, например, да? Все, нажимаете оплатить и, соответственно, вы э, сразу же покупаете данного робота модель S. Э, следующая модель также, сам, аналогично. То есть 100 долларов. Это 100 долларов стоит 1 умножим на 100. XP пишет. Так же самое вы покупаете. Смотрите, здесь важный момент, в каждой модели робота есть 40 уровней, то есть, если вы каждый день выполняете задание, приглашаете людей в мета-команду, вам начисляется энергия, экспишки, вот это, да, ну, энергия это реферальные отчисления, также которые можно конвертировать сразу в доллары там, и выводить со своего кошелька прям, прямо себе на карту. Здесь смотрите. Еще будет э, такой момент, как 40 уровней. Видите, на каждой модели есть 40 уровней. Что это значит? Если вы доходите до 40 уровня по данной, то есть вы прокачали своего робота, э, 40 уровней прошли, ну там месяц, в течение недели, двух месяцев, я не знаю, как это все будет быстро происходить, э, как только вы прокачаете робота, то есть соответственно вы переходите на второй э, уровень, то есть на второй, на второго робота, то есть у вас уже робот за 100. Если вы купили за 100, вы переходите соответственно на робота за тысяч при прохождении 40 уровней. И тогда, то есть, можно прокачать своего робота, там, ну, образно выражаясь, со 100 долларов до 10 тысяч долларов, да, до робота, и получать в сутки 60 долларов минимального. Да. На, на каждом, смотрите, на каждом тарифе, на каждом роботе указана минималка, которую вы будете получать. То есть, с 10 долларов вы будете получать суточно 0,06 долларов, со 100 долларов 0,60 центов в сутки, в сутки, раз в сутки, модель е 6 долларов за 10 тысяч уже вы будете получать 60 долларов в сутки и за 100 за а здесь подождите здесь 1 2 3 4 5 5 моделей без 100 тысяч до да. за 10 тысяч вы уже будете получать получается ой а плюс ой извините это я эксперт смотрел 100 тысяч долларов да вы уже будете получать 600 долларов в сутки то есть, смотрите, реально можно будет прокачать своего робота, например, там, я не знаю, как с 10 долларов, да, но вот там с, с 1000 долларов можно будет прокачать робота, я думаю, до десятки как минимум. До десятки можно прокачать. Плюс, смотрите, еще в чем плюс. То есть, здесь можно роботов покупать не один, да, выберите количество роботов. Можно хоть 10 роботов по 10 долларов, да, и прокачиваете их, там, одного робота прокачиваете. Например, вы можете остальные на пассивы быть, а робота за 10 вы можете прокачивать в дальнейшем. То есть, вот такая интересная механика. После чего, смотрите, еще, если на 100 долларов, соответственно, также вы можете взять там 5, если вы хотите зайти на 500 долларов, вы берете на 500 долларов 5 роботов. 5 роботов, вот пишите количество роботов, указывайте 5. Все, покупаете за 500. Один, одного прокачиваете до 10 тысяч долларов, например. Остальные оставляете на пассив, как пассив. Ну вот, такая моя рекомендация. В принципе, все по приложению, тут все понятно. Вот ваша моделька S. Вот, переходим по ней. Сейчас она показывает... <coughs> так, показывает, что мне нужно пройти, да, и когда я прохожу это менюшка убирается. Сейчас она на данный момент не убирается, но, в принципе, я рассказал вам то, что самые важные кнопки в данном приложении. То есть здесь вот проходите, проходите тест и попадаете обратно на то меню, когда нажимаете вот эту зеленую кнопочку. Чтобы я не возвращался назад, она назад не вернется. Надо пройти тест. В принципе, и все. Marketplace понятно. Здесь мы будем покупать робота, арендувать, сдавать в аренду здесь. Здесь в менюшке метакоманда. Можете балансы свои посмотреть, профиль и так далее. Также смотрите будет, если вы строите мета команду, у вас будет брендированная. Можно брендировать вашу команду и сделать указать в бренде свои социальные сети, которые будут видны в этом приложении. Человек, который заходит увидит ваши социальные сети ну, как, как продвижение как, можно как продвижение использовать данное, данное приложение в принципе и все, обратно смотрите, в кошелек можно входить-выходить выходите обратно в кошелечек пользуйтесь кошельком можете здесь пользоваться кошельком, например, да, и обратно попадать например, в, опять, честно все, это без проблем, можно все это делать, все, в принципе друзья, и все, то, что я хотел сказать Будут вопросы, задавайте. Всего доброго.